наглядный не сглажен. Как звать тебя, Денис? Как величать тебя, красность? Кто меня знает, кто ты зовет. А кто не знает, мимо идет. Не сойти мне с места этого. О, ноги в землю уросли. Не уйду, пока не назовешься. А зачем тебе имя мое? Полюбилась мне красота твоя. Эх. Надо знать жениху ими с Не бывать тебе моим сужином, добрый молодой. Никогда не бывает. Что-то. а ли я лицом не вышел, а ли умом я не дошел. Про лицо не говорю. А про ум не знаю. Но пытай-ка не знаешь. Да как же мне тебя испытывать? А уж я придумывай. Ну-ка, на спорт дело пошло. Ладно. Три загадки я тебе загадаю. Загадывать? Загадывать. Вот. Моя первая загадка. Здравствуй, красавица! Что надулось Боль? На что сердишься? Ай, не рада ты красно-солнушку! Ай, веселью ему завидуй! Не квакай, не квакай, не насти наквакай! Не трудно. Есть уже у тебя суженый. А теперь отгадай, кто мой сужен? Добрый молодец мой сужен. А коли так, загадывать ли встречу загадывай? Загадывай. Кого любить должен добрый молодец? Больше отца с матери, больше света был. Красоту твою деется, очи твои черные, уста твои сахарные. Не отгадал ты, добрый город. Умом ты, видно, не дошел. Отворот крутой поворот! Пошли! Так, да, Сверчок, знать твой шестой! Yeah. Квакова. Ах ты негодная! воин Никита. Иди поближе, друг родной. А -а -а. А -а -а. Умру сейчас. Спасибо, что пришел. Много порубил я нечисть поганой. А -а -а. живет в посаде Нет краж ее на всей земле встретишь скажи что отгадал я ее последнюю загадку больше отца с матерью больше света белого любить надо в землю так так И спокойно, богаты, передам я девушке, что отгадал ты ее загадку. Марюшка, суженая моя. О чем горюешь, добрый молодец? Как же мне не горевать, когда стряслась такая беда? Что случилось? Скажи, какой злой ворог прошел по земле наш? Черным коршуном налетел. Кощей бессмертный. Кощей? полный ему слезить матерей, вдавить жен, сиротить малых дедушек. Найдешь ли его? Найду, из-под земли достану. Послушай меня, молодец. Царство Кощея. В каменной горе, за железным тыном, а железный тынкот от земли до неба, на краю света белого. Дойдешь ли? Дойду. Силы у Кащея столько, сколько змей гадюк на болотены, сколько черных туч в небе паспорно. Осилишь ли? Осилю. Знаю. Нет на всей земле кричей сердца русского от башни, Да горе-то в том, что бессмертен Смерть его далеко запрятана, Глубоко усторонена. Нет для нечисти лютой бессмертия, Только доброе будет вечно жить. А коли идет мой смертный час, Другой русский воин Смерть кощей будет. Стрекал я тебя словом, Как железо огнем. Он нет ничего свечей, родной земли, В ней сила народная. Наклонись, Никита Кожемяка, Возьми горсть родной земли, За нее бейся. Клянусь, Выручу нашу землю от поганого. А за то, что ты не обидел убого, не погнушался беседою, сними с меня эту шапку. Она непростая, и в беде пригодится. Добрый путь, богатырь! Спасибо на добром слове! Прощай, старичок, сам смерть, борода сенверс! кощей безсмертных, кощей! Сойди с коня! Ну поклонись чужеземец, ну что тебе стоит? Нам ведь тоже против, нам и кланяемся. Смерть ждет тебя путник, если ты-то не сойдешь с коня! Полкам и шакалам поганым я кланяюсь стрелой коленой, а дань плачу мечом блатный. <клёк> Велик и могуч повелитель наш. Судья Повелителя Нашего. Нет, я Великий Судья Повелителя Нашего. Сына Созвездия Козерога Буду сейчас творить суд скорый, но справедливый. Как тебя зовут, Булат Балагур? Меня? Меня. Э, тебя. Ах, меня! Меня зовут Булат Балагур. Так, сколько тебе лет, Булат Балагур? О, справедливый судья, мне столько лет, сколько умных мыслей в голове моего осла. А много ли умных мыслей в голове твоего осла? Ровно на одну больше, чем в твоей голове. А -а -а. не очень поумен твой осел Булат Балагур. Что поделаешь, господин судья, осел? Отвечай мне на последний вопрос. Зачем ты хотел украсть ковер самолет? А если я скажу неправду, что мне будет? Ты распростишь со своей головой. А если правду, тогда твоя голова распростится с тобой. Цена одна, хоть товары разные. Я хотел похитить ковер самолет, чтобы добраться до царства Кощеля. А зачем ты хотел добраться туда? Меня очень беспокоит его шея, о благороднейший судья. Как же она тебя беспокоит, почтенный было. А мне очень давно хочется свернуть ее. Отруби ему голову как можно скорее, иначе мы сами скоро останемся без голов. Что, впрочем, для тебя мудрейший судья не имеет значения. Зачем меня толкаешь? Правильно ходить нет. Со спокойствием. Видите, видите. Спасибо, великий Витязь. Ты спас меня от плахи палача. Но скажи мне, куда мы летим? На кощея. Ух, ради этого я готов не спать, не лезть, ни пить. Вот тебе моя рука, брат. А ли жизнь тебя постынила, Булат Молокуш. Больше жизни. Я всегда жизнью. А теперь жизнь люблю больше прежде. Вот тебе моя, брат. жив, Булат Балагур? Ай! -а -а. Почти! Царство Кощея. Высоко залетел, проклятый. Высоко залетел. Да куда-то сядешь. Встни, моя радость Проснись, моя желание. Не дышит. Умертвил ее проклятый кощей. Не гори, брат, отомстим злодею. Как спалось тебе, красавица, Какие сны видала. Видала я родной посад, Реки голубые, нива золотые. Зря думаешь о них, От посада твоего уголь я остались. Черной грязью реки текут, Хлеба моими конями вытоптаны. Нет богаче меня никого в этом мире. Будешь жить по локоть в золоте, По колено в серебре, По грудь в бархать. Что мне бархат твой? Что золото? Мне бы веревку длинную, Да покрепший сук! Чтобы висел ты на нем, да не сваливался. Забыла, что качей бессмертный перед тобой. Отвечаешь в последний раз, согласна быть моей женой, не то? Погоди, погоди. Раз уж так разговор обернулся, откроюсь я тебе. Больно старый ты, Кащеюшка. Вдруг помрешь скоро, что я делать буду? Не бойся, красавица, не умру я никогда. Я бессмертен. Стой, Никит, стой, не время еще. Так как же, красавица? Боюсь я тебя. Не бойся, я ласковый. Какой же ты ласковый, бессердечный ты. Нету, говорят, сердце у тебя. Есть у меня сердце, есть. Только далеко оно спрятано, глубоко схоронено. Не верю я тебе. Послушай меня, красавица, никому я этой тайны не открывал, тебе открою. Вот теперь, Никита, слушай хорошенько. Сердце мо ⁇ я спрятал в черном яблоке. Черное яблоко то растет на черном дереве. Дерево то растет на черной горе. И когда подойдет к тому дереву человек с бесстрашным сердцем, на его глазах расцветет лист. Из листа цветок, из цветка яблока. И кто то яблоко переломит, найдет сердце мое. Но кто найдет его, сам окаменеет. Так значит, не бессмертен ты. Ну, теперь веришь, что есть у меня сердце? Теперь верю. Только горько мне, что яблоко этого не могу я разломить. М -м -м, проклятая! Я, властелин мира, утвердив стол под земли до неба, могу всю вселенную повернуть, а тебя не повернул слабая женщина. Не повернешь. Так будешь спать? Вечно! снёшься, когда умру я, а я Марьюшка, суженая моя. Никитушка, сокол мой я. Да как же ты добрел сюда на свою погибель. За тобой пришел за красным солнышком, Да за смертью пришел за Кащеевой. Да и здесь она хранится, Никитушка. Далеко отсюда он спрятал ее. А кто забрел сюда, нет тому выхода. Знаю, все знаю, Марьюшка. Да как же мы выйдем отсюда? Есть у меня шапка-невидимка. Накроемся ею. И выйдем из этого логова. Никита! Беда. Доставай шапку скорее. Пропала, пропала шапка. Бежим. Может, пробьемся. нет нам выхода. Есть у нас выход. Только говори скорее, Булат Балагур. Уйдем отсюда путем кощей. Где же этот путь указывай? Персть ты твоем девица. Если бросит его... Молчи, Булат! Если брось тогда Перси, то заснет вечным сном. Прощай, Никитушка, помни о твоей сужиной. Что же ты сделал, Булат Балагур? Чальца Никита, уничтожим кощей, и проснется твое красное солнышко. Торопись, богатырь, торопись. Переломит, найдет сердце мое, но кто найдет его, сам окаменеет. Мать, это лететь не мог лети чистый голубь лети разнеси по всему свету что нашел я сердце кощея прощайся с белым светом змея подколодная За обманом ай, розыск, Вот когда ай! не будет у тебя ни одной головы, тогда и отдыхать, станем.